У тебя все время какая-то херня происходит. Я заколебался решать твои а проблемы. А ты должен решать мои проблемы? Ты не думал об этом? Ох, зачем я трачу на тебя свое время? Ну и вали тогда отсюда. С вами все в порядке? Нет. Да. Да! Простите. Голова раскал. Много дурных мыслей. Ну, со всеми бывает. А что у вас случилось? Исследования провожу. Хм. Какие? Я забираю у людей эмоции, чтобы лучше вас узнать. А -а -а -а. Продолжайте. Обратно вернуть их не могу, поэтому забираю только плохие эмоции, чтобы не навредить. Как? Вы с ними живете? А это агрессия была. А, еще беспокойство, обида, страх, ненависть, апатия, делаешь? депрессия. Какие-то эмоции я сам забрал, какие-то эмоции люди просили забрать сами. Эмоции я забираю целиком, аккуратно достаю так, как с прохожусь. Чик. и все. Что вы будете? Воды. Да, ты мне только ради этого позвонил. Как минимум, хотя бы извиниться. А мне не надо больше вообще тогда звонить никогда. Слушай, раз ты такой волшебник весь из себя, забери у меня это. Что? Любовь. Нет. Про нее много хорошего говорят. Посмотри на меня, я похожа на счастливого человека. Ну забери, прошу, мне очень плохо. Ладно. Я ничего не чувствую. Нет. Поверила в какие-то бредни сумасшедшего? Нет. Да. Давно меня так не разводили. Нет. Выметайтесь, мы уже закрыты. Что я натворил? Парень, ты не слышал, что я сказала? Мы уже закрыты. Давай, вставай, выметайся. Вставай, все. Удачи тебе в твоих исследованиях. Что же я тут делаю?